Как перестать хотеть всем нравиться понять одну вещь мы хотим нравиться всем потому что мы не нравимся себе когда я себя ненавижу когда я себе не нравлюсь то мне нужно как-то компенсировать иначе жизнь становится невозможно если я не компенсирую эту историю внутри себя тогда жизнь перестает иметь смысл и тогда с ней надо покончить так или иначе прямым суицидом, созданием несчастного случая, какой-то болезнью, которую можно в себе разогнать достаточно быстро и жестко, для того, чтобы закончить жизнь, где я себе не нравлюсь. Но если есть энергия жизни, тяга к жизни, желание продолжать жить, и при этом я себя ненавижу, себе не нравлюсь, происходит режим компенсации. Я начинаю работать над тем, чтобы нравиться всем. Нравится родителям, нравится детям, нравится супругам, нравится э, сотрудникам, руководителям, окружению своему. И скольким бы людям я не нравился, то я все равно продолжаю находить тех, кому я не очень нравлюсь. Ой, я вообще регулярно нахожу тех, кому я не очень нравлюсь. И это очень простой механизм. Нужно понравиться только одному человеку, самому себе. И в тот момент, когда я нравлюсь сама себе, я теряю, у меня исчезает потребность нравиться всем в подряд. И, собственно говоря, гонка за тем, чтобы всем угодить, всем соответствовать, никого не огорчить, она просто исчезает автоматически из жизни. То есть, если вы не работаете над тем, чтобы нравиться самому себе, отказаться от идеи нравиться всему миру равно закончить свою жизнь. Такая вот прямо жизнеутверждающая схемка.